Приведем камертон в колебание и запишем его колебания. Ударим по камертону сильнее и опять запишем его колебания. Увидим, что частоты колебаний в этих двух случаях одинаковые, а амплитуда колебаний во втором случае больше, чем в первом. Во втором случае мы слышали и более громкий звук. Таким образом, громкость звука зависит от амплитуды колебаний. Чем больше амплитуда колебаний, тем громче звук. Чем меньше амплитуда колебаний, тем громкость звука меньше.